стоит ли участвовать в их инстаграм меня зовут артем мазур и я это записываю это видео просто на канал выложить для того чтобы а, этот вопрос не больше не задавали этот вопрос а, реально очень актуален популярен потому что у меня есть опыт уже участия и я просто поделюсь а, тем как это было у меня на самом деле в свое время когда я только начал развивать Инстаграм аккаунт я просто запускал там либо таргетирую рекламу либо занимался масфолдингом, либо люди которые были у нас в рассылке приходили подписан Инстаграм аккаунт и как, как потихонечку он рос когда появились Гивы в первое время, когда вот это в чем судьгива, да, это когда ты подписываешься просто, когда ты выступаешь спонсором, платишь, там не знаю, 50, 100, 200 тысяч за то, чтобы стать спонсором а у какого-то блогера и, собственно, он говорит, что подписывайтесь на этих спонсоров, чтобы выиграть какой-то iPhone. В свое время, почему я записывал это видео, да, я участвовал в гивах у, а, у Гусейна Гасанова, у Тимати участвовал, у Текилы, у Гуфа, у Бузовой, у Бородиной, то есть я участвовал во многих гивах и каждый из них как бы стоил там 50, 100 тысяч в среднем за участие. Тебе одновременно приходило очень большое количество подписчиков как бы кайфовал потом какая-то часть из них отписывалась думаю что там сейчас какая-то часть из них останется и в принципе это то как продаются гивы вам говорят что какая-то часть все равно с, э, с вами останется какой-то часть все равно будет интересно ваша задача лишь просто во время когда проходит гиф во время их заинтересовать И если вы вы не их не заинтересуете, да вам скажут, что у вас просто плохой контент, вы просто плохо работаете с аудиторией. И самая главная отговорка ⁇ то, что вам нужно просто уметь работать с аудиторией. Это то, что все говорят. А, но что мы получаем в итоге? В итоге я до сих пор сейчас а, вижу, что вот а, Instagram-аккаунт, потихонечку, ссылочку кстати, на него оставлю, можете посмотреть. А, Несосмеримое количество подписчиков с тем, что есть на аккаунте и то, что есть с активностью. да То есть активных там всего, там не знаю, тысяч, там 30-40. А сам Instagram-аккаунт это 150 тысяч. Почему так и почему до сих пор как бы, ГИВы кто-то покупает, кто-то на это ведется, и как бы многие, кто-то продает это, хорошо себя чувствует и говорят, что просто нужно уметь работать с аудиторией. Смотрите, вот ну, если в принципе по сути логически, то есть на вас подписывается толпа каких-то людей, которым пообещали, допустим, какой-то приз. Вот, просто если логически да, посудить. Вот, люди не, не как бы им вообще наплевать на вас они просто видят вот эту кнопочку синенькую подписаться и когда они нажали просто вы стали беленькой кнопочкой а, подпи, а, подписка и все вот это то что вы как выглядите вы в глазах этого человека когда говорят что вы возможно можете заинтересовать человека по большей части вот если говорят бизнесовая аудитория или какая-то да, да окей давайте возьмем бизнесовую аудиторию а, просто смотрим бизнесовая аудитория, которая будет подписываться на вас ради айфона. Ну как бы не выглядит это абсурдом, то есть бизнесовая аудитория, которая подписывается ради того, чтобы выиграть там не знаю какие-то наушники AirPods. Поэтому все люди, которые это подписываются, по большей части это те а, халявщики, это м -м, просто люди, сидящие в Инстаграме ради того, чтобы выиграть приз вот этот, да, который подписываются. Ну то есть это не то, те люди, которые вам нужны. Поэтому когда на вас вот эта толпа прям посыпалась сразу же инстаграм-алгоритмы э, они с каждым днем становятся все умнее и умнее. Видят, что на вас подписалось какое-то большое количество людей. И если дальше они начинают отписываться, а они начнут отписываться с каждым днем, то вы сразу же попадаете под санкции Инстаграма, и он видит, что ну, как бы, от вас все отписка, значит, ваш контент не интересен. И всем тем людям, которые были до вас, э, до этого гива на вас подписаны, им тоже перестает показываться ваш контент. Да, там говорят, что вам нужно в это время проводить там всякие розыгрыши, раздавать деньги, устраивать там всякие лайктаймы, таймы, постить интересный контент, ввести прямые эфиры, выкладывать много сториз. И вся вот эта хрень постоянно продолжается. И ну кого-то это может, конечно, зацепить, но большую часть людей, естественно, нет. И если посудить вот тот процент от гива, кто с вами останется действительно как подписчики, которые будут вовлечены в вашу страницу, эта сумма, это количество уничтожено мало. И потом вы просто, ну, даже те, кто уже крупные блогеры, даже когда они хотят еще вырасти, еще больше участвовать в гивах, они потихонечку все равно убивают свой аккаунт, потому что, чтобы поддерживать этот баланс отписок, закупается реклама уже у блогеров, запускается таргетированная реклама, и она все равно не перебивает вот этот баланс, когда количество подписок и количество отписок. Именно поэтому потом, ну, собственно, результат гива это то, что все равно активность на вашем аккаунте снижается. Кто-то говорит, что нужно отслеживать тех, кто все-таки мыслит не просто ради, ради цифры подписчиков, а мыслит ради того, что сколько денег я с этого получу, кто-то говорит, что я участвую в гиве, но мы всегда его окупаем. Опять же, что значит окупать? Когда у тебя, не знаю, там, допустим, там 50 100 человек с этого Гива как бы купило, и вы заработали, не знаю, там, в 5 раз больше, это одно. Но когда там какая-то часть купила и потом все равно весь аккаунт, который вы долго развивали, начинает идти на убыль, то есть на нем снижается активность, и в будущем вы теряете прибыль, это уже другое. То есть э, здесь уже нужно вот эти два понятия измерять. И что же тогда делать? Участвовать или не участвовать? Конечно, вы можете потестировать, особенно если у вас нулевый аккаунт, вы можете потестировать, себе налить, э, я, я называю это как налить ботов, да, себе на аккаунт, конечно, вот э, людей, которые на вас подпишутся ради какого-то приза, потом отпишутся, какая-то часть из вас останется. Если вы как бы э, фанат каких-то цифр, да, на своей странице, то вы, естественно, можете это сделать. Но по факту, по большей части, вы получите пустышку, которая ничего не даст. Как же тогда развивать Инстаграм-страницу? Самый простой, самый лучший способ, помимо того, что можно купить рекламу у блогеров, опять же, этим нужно заниматься, самый простой способ – это запустить таргетированную рекламу на свою страницу. Представьте, вот есть люди, которые сидят в Инстаграме. Вы можете не школьникам, которые за приз на вас будут подписываться, а вы можете показать прицельно людям, которых вы выберете, с определенными интересами, с определенным поведением, определенном возрасте, в определенном городе. Вы можете сегментировать эту аудиторию и показать им прицельно свое предложение. Тогда они, раз, если у вас аккаунт э, коммерческий или личный, неважно, тогда они на вас уже подпишутся. Это будет уже ваша целевая аудитория, которая не мотивированный трафик, не которая подписался ради приза, а это будет ваша аудитория, которая на вас подписалась. И в этом случае тогда мы уже имеем тот актив, который действительно целевой, с которым можно работать. Дальше его монетизировать, или дальше это люди, которыми вы будете просто э, на одной волне, или это люди, которым вы просто задаете... Потом отношения, но опять же, у каждого свои цели. Вот. Вот этот это способ, да, он не быстрый, да, он требует вложений. Но, допустим, комбинируя способ таргетированной рекламы, способ закупка рекламы у блогеров, это лучшее, что сейчас вообще в принципе есть на рынке. Никакие гивы, никакие накрутки, никакие всякие способы по автоматизации какими-то программами они сейчас опять же все будет идти на убыль потому что с каждым разом алгоритмы инстаграм закручивает гайки алгоритмы меняются и вот эти способы сейчас остались как бы самые лучшие опять же гивы скоро уйдут а может быть не уйдут потому что все равно количество людей которые все-таки попадаются на это, а их, их все равно станут с каждым разом все больше. Поэтому я думаю, что еще на просторах ютуба, на просторах инстаграма, на просторах телеграм-чатов вы еще не раз встретите предложение поучаствовать и они будут также продолжаться и также будут развиваться. Поэтому ну, я высказал свое мнение, это, это личное мнение по а, прошествию по опыту участия во многих разных гивах. А, вот, надеюсь, было полезно. Если вам интересно освоить таргетирую рекламу в Instagram, если вам интересно понять, как она запускается буквально по шагу, то ниже под этим видео оставлю ссылочку на бесплатный онлайн-тренинг заходите регистрируйтесь посмотрите как работает реклама запускайте этот тренинг абсолютно бесплатен запустить рекламу, там пошагово покажу как и собственно начинайте привлекать подписчиков на свою страницу надеюсь это было видео вам полезно если есть вопросы задавайте их в комментариях ставьте лайк это видео если было интересно и на этом я заканчиваю с вами был артем мазур желаем великолепного дня до скорого